Слава богу, что она закончилась, потому что, честно говоря, сложно воевать протосами против протосов. По крайней мере, я не очень могу это сделать. Судьи взяли Тассадара под стражу и объявили, что тот предстанет перед судом Конклава по обвинению в измене. Фениксу, Рейнеру и сторонникам Тассадара удалось уйти от войск Конклава, а темным таблиером скрыться во время разбери. Итак, приветствую зрители подписчики моего канала, а также всех любителей Старкрафта приветствую. Нужно освободить Тассадара от Конклава, который заключил его в тюрьму. Тарадун, вершитель. Кажется, мы проиграли, но это не повод опускать руки. Мы должны найти Тасадара и освободить из заключения, пока судьи не казнили его за измену. Боюсь, без него нам не одолеть сверхразум и его зергов. Сиратул со своими темными тамплиерами пропал, и теперь мы предоставлены сами себе. Неужели Тассадар напрасно доверился им? Постойка! Нас вызывает флагманский корабль капитана Рейнора. Рейнер на связи. С удовольствием помогу, чем смогу. Тасадар за моих ребят на чаре готов был костьми лечь, так что за мной должок. Да и потом. Дом мой черт знает где, а вокруг полно злобных пришельцев. Надо что-то делать. Спасибо, доблестный тиран. Ты очень вовремя. <связь> ну зато я знаю все что у них теперь есть но это блин не стоило того Да. очень глупо я проиграл короче понятно там надо прям очень жестко укрепляться а то враг берет потом нападает А, как еще с арбитрами драться, надо понять. С наземно-воздушным войском это понятно, как воевать. А как воевать против арбитров? Я ж сам арбитров, по-моему, делать не могу. Так что парадокс. Арбитры просто заваливают своими войсками. еще кристалл дополнительно кристаллы минералы а, да и конечно же дополнительно мне требуется ядро ядро гибернетической Достаточно. Чего ты хочешь? Так я ни одного раба не потерял, да, на газу? Недостаточно минерал. Чего ты хочешь? Недостаточно минерал. <coughs> хочешь? Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. лучше задумав минерал. Так, все, сейчас сможем нанимать. Прекрасная новость. Хотя мне еще требуется очень много. Уходим, уходим, уходим. Да боже мой, вы заколебали, ребята. Прочитайте то, что сверху писали. И посмотрите посмотреть. начало этого стрима. Не, ну реально, вопросы одни и те же уже сто раз задавали. Задайте их, задавайте вопросы на, в, блин, на, в группе ВКонтакте. Там есть специальная такая плашка, где вы можете задать свои вопросы. в ну, обсуждения, так называемые. Там вот задайте вот этот вопрос, я отвечу специально на своем подкасте, потому что, ну, ну я, кстати, не уже сзади. полно отвечал на этот вопрос как-то на одном У из своих подкастов. <кх> Или посмотрите начало этого стрима, потому что реально. И вправду я уже устаю от таких одинаковых вопросов постоянно на них отвечать. Так что так... Ладно, тем временем мне надо это улучшение делать. Давайте-ка на защиту дадим. Плюс еще, еще один авианос сейчас на сразу. пошли не на тот канал раз вы хотите чтобы я играл в call of duty в call of duty я играть не буду И вообще, Я вообще в такие игры не играю в какие я думаю вы сами догадаетесь так давайте-ка сюда рабочую еще один пилончик создам нормально, потихонечку все, все потихонечку, так, мне нужно кстати еще обсервер, для обсервера требуется обсерватория, требуется завод работать их. переигровка нас ожидает ну или точнее меня после Старкрафта скорее всего я играть либо уже во... вообще не буду ни во что либо я буду играть соревновательный режим Старкрафта и в совместную игру скорее всего вот такие вот. планы у меня а, так как уже другие игры меня совсем уже не радуют ну, я даже не знаю в RPG мне играть уже совершенно не интересно вот дела. Ну, хотя там у, у меня есть один проект кое-какой интересный, но надо для этого будет ну, сделать подкаст, на котором я уже все расскажу подробно. Так, надо обсерваторию сделать. Без пена. Так, требуется очень много веспена. Сейчас еще надо улучшение дополнительно делать. Ну, пока этого я, наверное, стро... изучать не буду, потому что у меня об серверов здесь не требуется. Я и так примерно знаю состав войск, что на нижней, что на верхней базе. Взял украинское. я следую за Нужно построить больше белок. с Так, ну давайте, наверное, рискнем здоровыми уже начнем, наверное, нападать. Дождаться бы улучшения, наверное, все-таки лучше было бы, но это очень долго. Пять авианосцев справится, как вы думаете? Я не уверен, но попробуем. Чтобы такого больше не повторилось, как до этого было, я, наверное, лучше сохранюсь. Хотя, как оно может повториться сейчас, я, честно говоря, даже не представляю. Ладно Отлично Они идут в атаку Они идут в атаку, я вижу отсюда. Твои в я тебе нужен. Вот так, я думаю, авианос срочно нужно отойти. Отдохнуть. у вас нексус это были последние Три улучшения на щиты направленные верно верно давайте теперь на просто защиту улучшение делаем атакуйте ломайте атакуйте уничтожайте мне нужны дополнительные драгуны, потому что хрен знает сейчас может прилететь красный со своими любимыми корсарами. Молодые, ну, это не корсары, это называется, как эта ерунда называется? Разведчик. Ну на английском языке, наверное, значит скаут, просто скаут, просто скаут. Незамысловатое название они не придумали. Так, нужно больше пилонов. Точно поставить пилоны. Так, все, давайте ломать это, ламывайте до говничи, которые понаставили. Типа незаконная стройка на моей базе будущей. Больше пилонов. Мои больше пилона. Нужно построить больше пилонов. Да он. войска обсудили крови. Можно а что Сёгун? Сёгун пока заморожен, потому что просто он мне надоел. Очень скучная игра по сравнению со Старкрафтом, поэтому... К сожалению, и пока что заморожен проект. Так, у меня тут никого нет вообще. Я всегда готов. Можно попробовать. Лучше не Как же неудачно это получилось. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Я Случайно на своего накликал. А -а -а. Все, готовчинка. Так, да, надо целую кучу здесь поставить сейчас на тонок. Ну, или можно чуть позже это сделать, в принципе. Какая разница главное то что мне нужно это сделать не забыть. мне нужны там тамплиеров архивы Вот мне интересно, арбитр может замораживать фотонки? Я надеюсь, что не может, потому что иначе это будет ГГ. Если он заморожит фотонки. Так что так. Давайте-ка ставим базу. Я жду указаний. Жду указаний. Слушайте, я потерял один авианос, Да и один авианосец, это очень больно. Это неприятно. Нужно останавливать наш лимит. Ну, я думаю, тут, кстати, стоит уже, наверно выводить потихонечку рабов сюды. Да мне еще драгу, но заодно они хорошо только Ага, все истощен у нас там гейзер и спеновый. Суды, давайте тогда, ребят, суды, суды. Все добывайте у нас минерал на второй базе. Так, я тем временем эту армию давайте-ка перейдем вниз. Причем вместе с драгунами, конечно же. Драгуны это пока моя ключевая единица. Вместе с авианосцем. Без них дальше атаку мы не сможем производить. Как-то не странно. Так, да, еще улучшение. Больше улучшения. Больше улучшений, больше. Отлично, я вас напомню. бедная авианосец отдыхай, давайте, как. отлеживайся, ну или что ты там делаешь, не знаю даже, как сказать, правильно, чтобы не ошибиться, ладно, вперед, давайте, короче, никого не потеряла после этого сражения, но очень сильно один у нас, авианос теперь продамажен, придется ему пока остаться, отдыхать, останавливаться. тогда еще один лучше. Ага, все, тут у нас начинается драчка, драчка, рачка. Давайте еще фотоночки ставим. Прямо вот вообще укрепим, но я не знаю, еще лучше укрепить нельзя будет эту позицию. Чтобы у меня лимит это все не заполняло, дело. Пора обсервера делать. Пора улучшения на обсервере устанавливать. Я готов. Ну, Рейнера я даже не знаю, куда спрятать, чтобы его не убили. Давайте сюда куда-нибудь. завершено, у нас появился первый опс, еще давайте-ка два, на опса, я думаю, вполне будет хватать А, так. да делаем конечно же ландронов и надо бы туда отправить рабочего что осталось здесь nexus плюс надо укрепить позицию на берегу как я уже убедился берег нам укреплять надо очень очень очень хорошо Так, может я могу быть полезен да, тебя остановят. арбитры, ты больше не будешь полезен, скажу товарищ. Так что лучше стой где-нибудь вот здесь подать. Это будет, так сказать, мой резерв на случай, если враг прорвется все равно, и там начнется... Ой, садамаза. Враг начнет насиловать мои войска. Так, где... два пилончика поставим. <рковь crossover> Плюс лимитика мне немножко добавит. Нужно ли мне перекидывать рабочих? Наверное, пора уже, потому что тут база заканчивается. Надо сюда переводить. Так, ну и давайте устанавливаем здесь фотон, э, фотон-батон, поле фотонок, как минное поле почти что. И надо бы еще, знаете, что попробовать? Может, батареи щитов даже поставить? чтобы сразу, как только у меня сюда прилетает мои авианосцы, чтобы они сразу могли подзарядиться нормально так бодренько. Слушайте, я что-то не пойму. Я аж уничтожал здесь уже одного обсервера. Это типа, еще один дополнительный обсервер. Угу. Все, уничтожи его. Возвращайтесь, возвращайтесь. Ну что, поле мое цветет, приносит плоды, теперь надо вкусить эти плоды, сейчас мы соберем здесь нашу армию, так, ну здесь драгуны вообще нафиг не нужны, их выводим отсюда. Давайте ради прикола еще поставлю несколько фотонов Опа, это уже интересненько. Товарищ, что-то не туда полетел ты. Ошибся дорогой, пойди. О, начинается высадка. Хорошие штормы пролетели. О. Так, слушайте, а тут у нас орбиты прилетели. Атака противника, в общем-то, захлебнулась, благодаря моей предусмотрительности. Давайте еще принимаем дополнительно рабочих. Я думаю, что, ну, как сказать... Нужны ли нам дополнительные батоны, но ну, можно в принципе сделать. Правда нафиг. Ладно, я все равно сделаю дополнительные авианосцы. <плес> ну и перезарядку счетов, конечно же, установим. Все, никто больше не нуждается. Два обсервера я сделал. Давайте наконец-таки ими воспользуемся. Одного сюда, одного где-то на центр. Ага, начинается телодвижение противника, я смотрю, и не зря послал туда обса. Давайте атакуем этих надоедливых опустошителей. Наверное, это те войска, которые не успели просто напасть. То есть, они должны были раньше гораздо прийти сюда и атаковать мне. Я, Я расслов, вот так стоит. подозреваю. На Ой-ой-ой. Я думаю, где штормы летят, а они, оказывается, на моих драгунов прилетели. Ну что, противник просто затормозил мою атаку, однако он ее совершенно не остановил. Потому что он никого не уничтожил. Конечно, здесь нанес некоторый урон, но вот среди авианосцев потери нету. Что, конечно, приятно. <реклама> так. Ну тут, да, правда, они еще и фотоночку одну походу снесли на эту хрень. Разумеется. Все, давайте сюды. На подногу. Так, <как> да ничего сами восстановите щиты. Ничего восстанавливать не буду. Так, ну что, ресурсы мне позволяют, я буду еще ставить дополнительные фотонки. И наш вот-вот э, диверсионный отряд будет готов к полету. Уже получается 9 авианосцев. Или сколько? Нет, почему 9? Даже 11 уже авианосцев. Это очень-очень немалый флот. Почти что золотая армада. Ну и давайте-ка я слетаю. После что, конечно же, я вернусь, если там будут проблемасы происходить у нас. Вот у нас проблемасы, надо уходить отсюда. Из... Да, очень неплохие проблемасы, я смотрю при этом. дальше продолжаем веселье я не знаю когда это все дело закончится потому что судя по всему пока пока не будут уничтожены все его войска так сказать мы не сможем продвинуться слушайте нифига себе сколько они жрут щитов надо тогда еще стоит дополнительные щиты вот здесь Щит офф Дом. Дом Не хватает нашей батареи щитов которые здесь у меня Так, минус еще одного Арбитра мы уничтожили так. Я установил, не помню чтобы они сюда летели так у нас здесь есть опс я не вижу опса поэтому я сюда сюда еще пошлю дополнительно я реально не понимаю как еще раз как, как еще уничтожить противника кроме как его атаковать авианос Конечно, можно скомбинировать вместе с разведчиками, но как-то я думаю, что даже толпа от них будет не сильно-то и много. Наверное, я на самом деле ошибаюсь, потому что э, мы могли видеть, как разведчики хорошо разносят мои войска воздушные, так что, ну, наверное, давайте все-таки найму. Ладно, так и быть найму. Так, здесь у нас все улучшения есть, тогда надо делать улучшения еще тогда и на разведчиков. Дополнительный маяк в мне поможет эти улучшения сделать побыстрее. Капец, слушайте, как сложно их пробить. Они потому что там атакуют огромным стаком войск. Еще раз попробуем. Uh -huh. Ребят, вы что-то разошлись, как я не знаю. Как-то жестко разошлись прям. Уж что нифига, у них сколько там драгунов, ё-моё. Вы там не долбанулись случаем, ребятки? Ай-яй-яй-яй-яй. Твои войска в Далеко, наверное, не уйдут. Они. Один точно уходит, второй, к сожалению, погибнет. <звы> <звы> <звы> так, сейчас у меня тут все войска снова <звы> начнут атаковать. Вопрос в том, смогут ли они отбиться или придется отступить. Так он, кстати, наверное, даже и не будет заморачиваться противник. Блин, где у меня в сервере? Я его не вижу. Я не вижу своего опса. Сука. Это плохо. Это очень-очень плохо. Коронка для моих авианосцев где-то. Все, авианосцев практически не осталось. <как> <как> Наверное, надо и вправду комбинировать. Ну, попробуем скомбинировать. Вообще можно было, конечно, высадиться, я так думаю, по логике, да? Вопрос просто только в том, смогут ли. Ну -мо, он долетел. Смогут ли у меня войска, которые здесь высадятся, вообще победить. В чем-то, мне кажется, нет. Ну, давайте найму очень много зелков, потому что я видел там целую кучу драгунов. Да хотя зачем целую кучу этих зилков делать, да? Чего я отварю? Мне нужен робототехнический узел, дабы нанимать э, моих любимых в кавычках опустошитель тогда надо еще и дополнительный завод сделать да причем даже и не один завод а скорее всего два завода дополнительных ресурсов у меня дофигища но проблема в том что я эти ресурсы использовать не могу пока у меня нет возможности уничтожить врага вот хотя в любом случае если враг попробует напасть он тут ну не пройдет никак Так. Угу. не завершено. Так, надо челноки. Шу -шу -шу. Добывать пока ресы Нужно будет еще и дополнительно последнюю базу освоить которая нам представляется возможным добывать Ожидаю. надо очень много челноков чтобы сразу войска здесь высадите, чтобы они начали мочить врага. <ролканное битвы> да, ресто. Приветствую, приветствую. Фух, я пока думаю, как бы сделать так, чтобы победить, но все уже как бы <социт> <социт> нашел способ. просто массовая армия у меня будет капец я представляю какая Улучшение там завершено. будет ботва Что, <как> Так, нет, давайте дополнительный челнок. И еще один челнок. Еще телепортация совершена. Ну, а это что? <смех> стратежки поснимать. Ну окей, я поснимаю стратежки. Вот вам, Старкрафт. Так, не-не-не, подождите, рано. Блин. Зря. Надо еще дополнительно делать скоробеев. 10 скоробеев напихали, значит. Да, я понял. Уже строится. Улучшение завершено. Ну все, если столько еще опустошителей загасть, я вообще не представляю, как тогда пробить охрану противника, охрану его базы. Телепортация У меня уже лимита почти 200. Представляете, в первом Старкрафте лимит 200. Лимит 200 означает то, что у меня тут капец войск должно быть. Огромное количество. Просто миллионы войск. Тут, кстати, какие-то войска высаживаются. Интересно, как они высаживаются. Потому что, по идее, арбитров-то нету. А, они вот так вот. Так, ну-ка, поглядим, что у них. Очень много драгунов. Просто миллионы драгунов это жестко Хаос. это жестко ну ничего сейчас мы ребята вам высадимся подарки привезем так еще давайте-ка два челнока и харе харе по кире ну или как там залезайте наверх хотя даже хватает мне в принципе все давайте все а еще даже у меня был один челнок лишний остался ну 10 опустошителей все должно быть гг по любому ну то есть не для меня гг да гг по любому будет просто гг для кого для меня или для противника ой сохранись потому что неохота терять такой огромный лимит в один момент и потом еще раз все это нанимать ну, можно было бы еще от двух драгунов взять так тут что-то какие-то телодвижения начались со стороны врага я смотрю я тебе нужен. мне эти телодвижения не нравятся совсем не нравится прекрасно когда я решил нападать они что-то начали тут двигаться но причем очень активно походу. так где Я у меня Страж, небес этим, Тут, Сука, указаний отлетел за указаний и вот и ходишь за указаний как пожелаешь это Джимми так Рейнер теперь отходи обратно ну все полетели е-мое два драгуна сюда приступаю авианосца оставить или нет не знаю даже Давайте, короче полетели высаживаем здесь подождите что они не атакуют какие затраты. На так нормально. Они наверх не могут стрелять, походу. Так, подвожу давайте-ка авианосцы тогда на помощь. Потому что пока ситуация, честно говоря, батовая. Опустошители не могут на хай-граунд стрелять. При этом хай-граунд нас может вести огонь. Так, давайте цц нанимаем еще. Продолжайте, продолжать вести огонь. Так, авианос, выносите фотоночки пока. А, блин. Прекрасно. Давайте в атаку дальше. Наконец-то я выбил эту базу. Просто капец, сколько времени я потратил на это. Сколько денег, сколько сил. Все, высаживайтесь. На самом деле, конечно, база бесполезны, потому что тут всего лишь 4 месторождения. Ну, 5 лад месторождений. Кристаллов. Ах, северная, которая была база, она более продуктивная даже, чем это. Ну, по крайней мере, да. Мы смогли их выбить, мы можем теперь двигаться дальше. Причем дальше там будет очень много наземных войск. Как раз опустошители меня здесь смогут помочь. А, здесь высота, да, Ну будут просто как в здесь находиться. Я даже их, наверное, перевозить не стану. Можно было бы попробовать здесь повысаживать, то есть такой харас устроить. Самый нормальный. Этот харас не удастся, потому что у меня там быстрее разобьют мои корабли. Да, кстати, я забыл совсем. Мне нужен обсервер. Нужен обсервер. Я не пойму. У меня тут был, по-моему, сервер, но его уже нет. Вот он. Сливается с общим фоном, сложно его увидеть. Нет, ты тогда здесь оставайся. Будешь смотреть по центру. Ну и все, давайте на хай залазим. Мне нужны еще 20С. Давайте сюда. Отлично. В атаку. Все, валите полностью всю эту базу да да точно я забыл есть же у них арбитр который будет не очень сильно мешать и просто заморозить все войска так -с. надо драгунов еще о, пошла их армия Давайте, атакуйте базу Так, а вы ребятишки снизу заходите Отлично все звездные врата я к нему уже конец ну что же еще и фотоночку здесь пошло поехало наконец-то дело началось так что там нету прохода намекаете Но врага даже войска я не вижу так что это г.г. попахивает всеми войсками короче так атакуйте Детектор еще где-нибудь поблизости, держите мы нашли стадистную камеру в которой держат насадар Пришло время освободить его. Координаты получены. Ч, все? Нет, это еще не конец. Видимо, намекает на то, что нужно ее разрушить. Да, ее нужно разрушить. А мать ты получила. В бой. Вы, вы, вы, в бой. Не сомневался, что вы придете спасать своего героя. Но сейчас вы увидите, что воли Конклава не может противостоять никто. Готовьтесь ко встрече с Адуном. Остановись, судья, покажды у темные тамплиеры, ни Тассадар, ни его друзья не умрут. Отзови своих воинов и отступи. Тогда, быть может, ты доживешь до наступления Сумерек. Я не потерплю таких слов от того, кто лишен света халы. Ты и твои собратья. Умрете вместе с этими изменниками. Неужели ты настолько ослеплен догмами своей религии, что не видишь пропасти, которой шагаешь? Твой конклав свято уверен в том, что побеждает в этой войне. Но на самом деле вы лишь помогаете сверхразуму. Да что ты вообще можешь знать о наших планах, еретик? Что я могу знать, Судья? То, чего не знаешь ты. Я скитался во тьме среди самых далеких звезд. Я созерцал рождение черных светил и видел, как целые измерения погружались в бездну хаоса. И поверь мне, Алдайс, все то, что вы создали на Айюне, лишь мимолетный сон. Но скоро... Твой бесценный конклав пробудется от него. И тогда реальность покажется вам хуже любого кошмара. Это мы еще увидим. Ну что, освободили мы темного тамплиера. Ну а я тем временем буду с вами прощаться. И всем пока, удачи.